Человек спаситель бог защита моя и надежный оплот с тобою святильник не гаснет вас. Верой взываю спаситель к тебе Я тебя, бесценную душу вложила.